Здравствуйте! Что для вас Таиланд? Ну, для многих это, конечно же, отдых. Пляж, море, вереницы тук-туков, продавцы уличной еды. Но также для многих Таиланд это еще и про свободу. Про свободу выбора места жительства, про свободу передвижения. Лично для меня Таиланд прежде всего ассоциируется с ездой на мотоцикле или на мотобайке, как называют их местные. Ты с первых дней буквально садишься на байк и больше с него не хочешь слазить, потому что это очень удобно. Ты можешь съездить на нем в соседнюю провинцию или хотя бы даже в соседний Сэун ну, Элэвэн. Все прекрасно знают, насколько доступны в Таиланде байки. И можно и купить, и взять в аренду. Мы, хоть и давно живем в Таиланде, у нас своего байка, то есть купленного нами нет. Мы всегда арендовали. Почему? Почему мы всегда арендовали байк? Потому что удобно. А почему не покупали? Ну да, почему не покупали? Я не разрешала. Я считала, что легче всего отдать байк обратно хозяину и взять новый. Потому что мы много ездили, много наматывали. Ну, то есть, это тоже, прежде всего, про удобство. Само собой, с семьей мы перемещаемся на машине, у нас всегда машина была, вот, ну, а байк... Мне удобно, потому что я всегда ездил на новых абсолютно байках. То есть, выходит новая модель, я старый, предыдущий, на которой ездил, отвожу, хотя она обычно не такая уж старая, и там всего лишь там год или два года, отвожу владельцу и беру новую модель фактически вот из салона. То есть, это постоянные апдейты, всегда на новом байке. Если происходит какая-нибудь ну, какая техническая проблема с тем байком, который я использую, мне всегда проще и удобнее отвести его владельцу, взять сразу же другое, а он сам занимается вот этими всеми делами. Хотя, конечно, если посчитать циферки, то за те годы, даже более 10 лет, что мы арендовали разные байки, мы, конечно же, уже давно могли купить там свой, хоть там в рассрочку, хоть в кредит. С другой стороны, столкнулись бы с проблемами его продажи, чтобы купить новые. Опять-таки, с сожалением о том, что купили там за 70 тысяч, а продаем всего лишь за 30, да, то есть байки, так же, как и машины, теряют сразу 30% на выходе из салона и потом каждый год еще, еще, еще, в общем не знаю, но с другой стороны, вот сейчас бы в кризисе мы бы оказались байком, да? На самом деле байк нам не сильно нужен для таких вот, для бытовых нуж на данный момент, то есть мы ездим на машине, нам этого хватает, но а, у нас а, есть прямые эфиры а, на втором канале и... Мы заметили то, что зрители очень хотят именно прямые эфиры с байков. То есть мы одно время попробовали и месяц, да, поездили там по, по эфире или с байков. Всем понравилось. Мы потом стали ездить, ходить пешком, ездить на машине. И как-то вот все просят, а давайте за сухой вид, а давайте туда-сюда. Ах, да, ну для этого вам нужен байк. И мы подумали, ну действительно нужен байк. Поэтому, что делаем? Ищем байк. Ищем байк. А, ищем байк и, возможно, все-таки еще раз рассмотрим вопрос. Может быть, нам купить байк? А может взять в аренду. У тебя есть Может быть, что-то Да. Спасибо. Спасибо. Так получилось, что я всегда арендовал Yamaha, ну, новая раньше была у них линейка, причем все абсолютно модели, по мере их выхода, там, от, просто от Nouveau до Nouveau SX. И сейчас на смену этой серии пришла новая Yamaha Aerox. Вот, я на ней достаточно долго поездил, и, в общем, теперь Aerox и смотрю. Что написано? Закрыто? Ну, вот у них вот эти все. Ну, во, Элеганс. Как бы, Элегансов много. Почему-то Аэроксов я не вижу. У второй конторы уже не вижу Аэроксов. Ну, закрыто, да? В общем, закрыто в этой конторе. Ну, как бы и не надо, да? То есть, там нет того, что я ищу. Самый наш последний байк, который мы арендовали как раз для стримов, это была вообще форза 350, 2020 -го года и нам ее сдал в аренду друг по очень выгодной цене конечно такой цены нет на рынке вот поэтому поэтому нам хотелось бы конечно там если ну либо форус либо теперь, это ты хочешь сказать у нас такая проблема мы уже поездили на хорошем байке задешево хорошим новым, дорогом задешево а да теперь мало того что все байки старые еще и что цены какие-то не кризисные слушай ну вот самые некризисные цены я встретил только в одной компании Это компания русская была мне, я не буду говорить кто и где чтобы там лишний раз их не это вот. но я был удивлен да то есть когда я подошел в общем узнал какие у вас цены ребята и они мне просто выкатили прайс до кризисные потому что у них забита полностью вся парковка байками вот ну как бы хозяин барит да я саму собой то есть туда навряд ли поеду Средняя сейчас цена на аренду а, байка 2-2,5 тысячи бат в месяц, ну, таких вот простых, да, вроде как Yamaha Nova Элеганс, там, либо даже Aerox, там, за 2,5, даже, даже за 2 можно найти предложение. В общем, да, ты права, завышенные требования. Мотобайков-то ну. как грязи. Просто требований не соответствуют. Хочется новый и, и дешевый. Да? Где обычно туристы ну, берут пойду, байки? Пойду. Это в самых туристических местах, проходных, на бич-роуд, на пляжной или на Джамтен. в местах скопления русских туристов возле Конда, возле различных стоят конторы. И все это в принципе сейчас сохранилось, но мы даже никогда не знали, что там сдается, какие там байки, они с виду очень в таком состоянии, сильно заюзанном. И после этого, мне кажется, мы с тобой еще сильнее стали уважать и ценить нашего арендодателя, который нам сдавал байки просто в огненном состоянии, Сюда хрустящие, новые, новые, блестящие, да, просто вообще идеальные. И мы старались такие же возвращать, они, конечно, были там с пробегом ну, да. огромным, но с виду они были тоже такие же классные. Ну, да. ну, как бы мы для друг друга нашли, он был хорошим арендатором, мы были хорошими, хорошим арендодателем. Он закрыл свою контору, да, сейчас закрыл контору. Из-за из -за кризиса он сменил вид деятельности. Очень жаль, конечно, и я не уверен, что мы найдем такого же крутого прокатчика. Вот, ну... ну, то есть ты предлагаешь посмотреть в традиционно каком-нибудь экспатском райончике, да? Где... Ну да, где кон, да, где очень много живет русскоговорящих. Ну, вообще иностранцев, иностранцев, которые берут в аренду байки. Окей. Ну и вот мы в райончике, что здесь? Лагуна 2. Лагуна 2. Кто? Это в аренду? Или это в аренду? Нет, где в аренду? Где тут аренда? Ну, блин, не, ну тут все свои. Смотрим. Закрыто, да очень много арендных контор закрылось, либо, не знаю, приостановили работу и, на самом деле, отдельная тема это еще найти работающую компанию <з Cirque> так, слушай, у меня еще один есть вариант вообще, на самом деле, мы на бичку мы не поедем, да, то есть там на пляжной улице байки у меня нехорошие воспоминания от аренды на бичке ну, у меня тоже, хотя пару раз я брал очень такие крутые там байки ну, на день, на разочек что называется, погонять Почему у тебя плохие? Ну, там я первый раз байк брала в аренду, и его остырили. А, -а, -а, -а. а хозяин ничего тебе не предъявил, да? Делайте выводы сами. Мне даже никто не позвонил ни разу. Да. Но это было давно, это было там. 15 лет назад, понятно. Вот. Да, и в любом случае там э, аренда такая для оголтелых рабов, да, которые там берут mm -hmm. там это байки большие по Массел да, Либо всегда, просто да? там для туристов-перворазников в основном, да, то есть там и цены такие достаточно высокие. Нам же хочется найти что-то более близкое к по цене к местному рынку. И ты знаешь что? Где мой телефон? Я поищу сейчас в местных тайских интернетах. По запросу тая аренда мотобайков», ну, по-английски, конечно же, ищется много сайтов ну, различных компаний. Вот как вот это, они могут быть также быть закрыты. Вот, э, но мне что интересно, э, именно вот я нашел. Батсот – это онлайн-маркет частных объявлений, но там есть и компании. Их я ищу. И здесь э, также есть в аренду или на продажу различные мотоциклы. Меня интересует не реклама, конечно же, меня интересуют компании и их локации. Ну и желательно, чтобы эти компании находились где-то в таких нетуристических районах. Вот, как, например, одну я нашел вообще где-то далеко за Там Поехали. И вот это, трехколесные байки в аренду здесь. Нам нужно с тележкой. С тележкой. Вот человек на старой порте, ну не знаю. Не, много людей на старой порте ездит. Может, мне просто надо это, договориться с самим собой, что как бы и старый бэтмотопайк, если хороший, то тоже можно взять На сейчас новка за сукум достаточно далеко. Мы вот эту компанию нашли на сайте Batsol. И здесь вообще, ну, такой серьезный большой выбор мотобайков. Тут есть и Aerox, и ADV, и там даже есть немножко и Forza. И вообще очень много-много разных интересных. Мы уже немного поговорили с хозяйкой, она назвала нам цены. И для примера, вот, допустим, старая Aerox здесь стоит в аренду 2500 батов. Она 200, 2700 что-то там назвала, но, в общем, думаю с половиной можно договориться а, при месячной оплате, а, что еще тут было? Форза есть, вот которую как раз как мы хотели, но ее уже нельзя, кто-то до нас ее уже забронировал. Она сказала, что у них еще есть Форза, еще будет позже, а, и стоит она 7000 батов в месяц, да. как раз новая, да, то есть Форза. А старая, вон она там дальше стоит, она стоит 4000 батов. 3900. 3900 даже. Есть такие даже интересные предложения, как, допустим, вот Сузуки Бургме. Но я даже не стал спрашивать. По мне, так он вообще такой. толстоват. Вот. Как-то. Если уже брать толстый, то хотя бы это пускай будет новая Форза. вот еще, например, И есть. 3900 в месяц. 155 объем. Вообще, все эти байки можно купить. То есть, помимо аренды, здесь еще есть продажа. И продажа даже с рассрочкой. И она сказала, что у них... Многие клиенты, это да, как раз-таки иностранцы, то есть с расчетом на иностранцев они работают, то есть, соответственно, есть условия, при которых можно взять мотоцикл в рассрочку, да, то есть не заморачиваясь да, с документами. До, до 12 месяцев рассрочка. До 12 месяцев, ну это круто, это вот... нашли они свою нишу. Ну вот еще сотрудница сказала, что еще у них есть веб-сайт, где они еженедельно обновляют байки какие у них есть и цены на эти байки поэтому можно проверять ну, вот еще подсказали у нас тут <laughs> прям с дороги можно найти собственно говоря все цены можно было и не спрашивать а сразу подъехать просто цены посмотреть вот это огонь байк вообще вот X ADV, то есть есть ADV простые, да, как мопед, а это X ADV, он видишь, здоровый такой. А -а -а, только большие. Okay, big bike, yeah, not not like Forza. смотри какой. <laughs> Thank you. Yep. Hello. Uh, we need uh, installment plan. Installment. Monthly payment. Pay every month. Pay every month uh, can people Thai? Mm -hmm. People Thai can pay every month. Not people Thai cannot. Uh -huh. And uh, have what? credit card Thailand. permit. Oh. oh, one year two year. In in this company five year. Oh five year. Oh okay. Ten percent, then model. Forza. Uh -huh. first, first first payment fifty seven. 57. Uh huh. Okay, understand? Okay, okay. It's a pulling. Thirty percent and tag insurance clean book. 300 получается 36. Uh -huh. 40, 29, ну, за все это оформление, там, гейнбук, там и так далее. Insurance. Ну и вот это вот, вот эта вот цена, это надо платить в течение месяца на 48. Окей, okay, understand. Thank you so much. Да. Yeah. Ну, в общем, вот, да, такой. Если нам, например, там вот черный нужен, где он его нету? Черный кор за 350. Ну, в принципе, я думаю, можно заказать. Вот, смотри, вот mm -hmm. это, да? Да. Ну что, по итогу она сначала нам сказала, что только для тайцев рассрочка возможно на байке, мы показали там собор-хармиты, сказали, что 5 лет работают в одной компании, она созвонилась, с кем надо, с кем-то, с офисом И сказала, что окей, можно вам рассрочку. 30%. Да, 30% да. от первоначальной стоимости. Плюс страховки всякие разные. Там, оформление которые еще... да, номеров, оформление, книжки. Накируют. А итого первоначальный взнос нужно заплатить 57 тысяч, и потом в течение, в течение там, 4 лет, допустим. Но, или... Это мы попросили на 4 года максимально. Можно год, два, три, четыре, как угодно можно рассчитать. Значит, если на 4 года, то выходит всего лишь там, 3 тысячи с копейками в месяц. И... 6,5% годовых. Он, mm -hmm. Очень даже хорошее, привлекательное предложение. Осталось собрать на первоначальный взнос. 51 тысячу, ну, Но в общем, теперь мы знаем, вот, э, будет возможность, купим, а зачем мы все это узнавали, Конечно. если нет 50 тысяч, ладно, окей, поехали искать, что для нас по бюджету, 2000 бат в месяц, по бартеру, не надо им по бартеру, по бартеру. за рекламу, Мы взяли тайм-аут несколько дней подумать и заодно как раз решили воспользоваться еще одним способом написать посты в местных соцсетях. Ну, мало ли, может у кого-то байк простаивает а, без дела, и он бы хотел а, не безвозмездно дать кому-то другому его покататься. В общем, мы сделали посты в местных группах ВКонтакте, в Фейсбуке и также кинули клич среди наших подписчиков. И отозвалось достаточно там, ну, немного, но несколько человек отозвалось, и наши подписчики тоже написали предложили а, байки в аренду. Мы посмотрели разные варианты и... Мы решили взять байк в аренду под цвет моего шлема. Та-дам! Это Yamaha Aerox 150 кубов. Не ABS, не топовая комплектация, но, тем не менее, вполне, вполне себе неплохой байк и, главное, недорогой. Сколько мы за него отдали? 2000 бат. Вот так вот, 2000 батов. На самом деле, это самая выгодная цена на данный момент за Aerox, если брать его на месяц. Спасибо а, знакомым, которые нам сдали его по такой хорошей цене. Мы, мячишка, покатаемся, дальше еще посмотрим. Вот. Ну и напоминаю, для чего мы в первую очередь брали этот байк, для того, чтобы проводить с него прямые эфиры. А, сумочка у меня уже со стримами с собой. Таня со мной. И мы готовы начинать. До встречи. Смотрите наш мотострим на канале Таиланд в прямом эфире. Пока.